Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 11 сентября. Нахожусь я вот в таком вот красивом месте. Это у нас мост через Обь. Нахожусь я на северном объезде. Отдыхаю у друга на даче. но ну, а сюда решили приехать по старинке, вспомнить, так скажем, молодость. Вон на тех вон двух камах велосипедах. Добирались ну, около 8 километров до суда на париков вот такой вот подлещичек, совсем мизерный но уже что-то уже не пустые с рыбой этого отпускаем пошел завернули сазана почищенного немного туда соли, перчику, лучку ну и так далее Сейчас маленько потамится, будем кушать. Ну и вот, друзья, результат: домашняя винишка. сазанчик в фольге, такая вот красота. Сидим на рыбалочке, все у нас прекрасно. Как вы видите, оп, сильно обмелело. Мы вот в данный момент должны были находиться на островке, но он сейчас превратился в часть суши. То есть вот здесь вот по весне неплохо люди бегают со спиннингами, Щук ловили, мы рыбачим на доночке.